Итак, прохождение Юпитера по знаку Рыбы будет проходить в три этапа. Первый с 14 мая по 28 июля 2021 года, второй с 29 декабря 2021 года по 11 мая 2022 года и третий с 28 октября по 20 декабря 2022 года. Во время своего транзита по рыбам Юпитер не образует напряженных аспектов с другими медленными планетами. А наоборот его поддерживают секстили гармоничные аспекты с плутоном в козероге и ураном в тельце а также усиливает влияние юпитера соединение с нептуном главным управителем знака рыбы энергии земных знаков тельца и козерога сбалансируют водную стихию знака рыбы и можно ожидать что это взаимодействие даст благодатную почву для роста что проявится в положительных изменениях по всем сферам жизни влияние юпитера при транзите по знаку своего управления даст возможность многим людям поверить в свои силы почувствовать свое предназначение и определить правильный вектор развития сначала немного теории чтобы понимать влияние юпитера в рыбах в эти периоды итак юпитер планета гигант размеры превосходят размеры планет земной группы во много раз также и состав и структура которые уже не являются твердой земной поверхностью а является газовым плотным скоплением энергии юпитера включают длительные процессы влияют на участие в общественной жизни оказывает э, взаимодействие в социальном плане дают стремление человека к развитию и росту карьерному или интеллектуальному возвышению над другими людьми юпитер имеет обширные системы спутников поэтому в переводе на символический язык астрологии оказывает сильное влияние на всех руководителей особенно если они управляют коллективами городами регионами то есть показывают дорогу и определяют жизнь других людей юпитер социальная планета мужская и активная больше связана с культурой познанием и духовной жизнью активно проявляет себя в период с 56 до 68 лет функция юпитера ориентированы на внешние активные проявления эта планета обычно отдает энергию архетип юпитера зевс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 рыбы мутабельный знак зодиака стихии воды это переменчивое переходное состояние которое готовит новый уровень взаимодействия завершает полное развитие и проявление это смешение и слияние всего наработанного опыта зодиака принятие любой формы возможность видоизменять реальность вот характерные особенности знака рыбы 12 знака зодиака влияние рыб позволяет испытывать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 дает расширение направлений, новые идеи, рост, развитие, новые уровни, объемы уже существующих знаний, оптимизм. В периоды транзита Юпитера по знаку Рыбы удается максимально использовать объемы и дальние расстояния, а также другие ресурсы из внешнего мира каждый знак нуждается в дополнении своей противоположностью и круг зодиака демонстрирует этот процесс единства и борьбы противоположностей. Ось зодиака Дева Рыбы – это ось служения, подчинения, заботы о здоровье, помощи тем, кому меньше повезло в жизни. К Деве относится медицина, все физическое тело человека все что имеет отношение к здоровью ремонту оказанию конкретной помощи к рыбам относится непрактическая, неконкретная, не вещественная помощь которая стоит за всей медицинской профессией сострадание сочувствие к чужим страданиям и нуждам дева самый рациональный знак рыбы самый иррациональный знак Две крайности нуждаются во взаимном дополнении. Так мистики противоречат материалистам, а материалисты критикуют мистиков. Вещественный материальный мир может остаться мертвым, если не будет одухотворенности в стремлениях преобразовать этот материальный мир, если человечество не будет стремиться к идеальному. И это показывает знак рыбы. На государственном уровне в периоды прохождения Юпитера по знаку рыб принимаются новые законы и социальные программы, направленные на защиту и спасение нуждающихся детей, стариков, людей с ограниченными возможностями, бездомных и неимущих. Больше внимания уделяется защите животных знак рыбы входит в зону трансформации задачей этой зоны является подготовка и осуществление процесса перехода энергии на новый уровень зона трансформации описывает как будет происходить завершение процессов заключительная стадия как будет использован тот результат который оформляет предыдущая зона Отличительной особенностью знака Рыбы является способность меняться, находить новые перспективы и направления дальнейшего развития и роста. Входит в квадрант Я внешнее. То есть Юпитер, планета большого счастья, двигаясь по рыбам, где имеет статус второго управителя после Нептуна, дает наилучшие способности для реализации во внешнем окружающем мире проявление своих способностей и качеств видимо для всех в виде собственных конкретных достижений также это период духовного пробуждения при этом акцентируется необходимость взаимодействия с внешним миром как подпитка извне для достижения результатов посейдон нептун управитель знака рыбы главный управитель родной брат зевса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 Он живет далеко на границах мира, и все земли охватывает подвластный ему океан. Его не заботят дела земные, а только высшие духовные устремления. Первый период транзита Юпитера по рыбам с 14 мая по 28 июля 2021 года будет очень ярким. Отличное время для закладки фундамента. Это могут быть идеи, составление планов и целей оформление документов на втором прохождении юпитера по рыбам с 29 декабря 2021 года по 11 мая 2022 года они начнут активно продвигаться то есть в 2022 году начатое в мае июне июле 2021 года даст социальный рост и развитие в ближайшие пару лет быстрыми темпами будет развиваться медицина психология фармакология. Больше внимания будет уделяться водной среде, усовершенствованию морского транспорта. Появятся новые инициативы по очистке морей и океанов от мусора. Мировоззрение людей меняется. Вера в высокие идеалы движет многими процессами. Меняются курсы развития многих государств. Появляются новые направления в политике, экономике, юриспруденции, образовательной сфере. Знак Рыбы связан со сферой творчества, духовности. Юпитер, самая большая планета в Солнечной системе, имеет свойство расширять и увеличивать, дарует удачу и счастье, помогает нам выйти за свои границы и достичь большего. Периоды Юпитера в Рыбах очень благоприятное время для людей искусства. В целом этот планетарный транзит дает возможность улучшить отношения с дорогими нам людьми.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 Что касается карьеры и бизнеса, то влияние планетарного транзита стимулирует развитие через способность быть в согласии с партнерами и сотрудниками. Благоприятно начало деловых проектов, имеющих отношение к юриспруденции, искусству, благотворительности, путешествиям. Если планировали учиться музыке или живописи, период благоприятствует этому. В конце декабря 2021 года лунные узлы поменяют ось знаков зодиака. Северный узел войдет в телец на полтора года, что увеличит вероятность обрести уверенность. Юпитер в 2022 году в гармоничных аспектах с осью узлов, а это общесоциальный фактор, поэтому 2022 год для всех будет намного лучше, чем 2020 и 2021. Более подробно я буду об этом рассказывать в отдельных видео. В третий период прохождения юпитера по рыбам с 28 октября по 20 декабря 2022 года произойдет корректировка усовершенствование стабилизация и завершение начатого ранее рыбы знак тайн поэтому юпитер здесь либо способствует тайным делам либо открывает эти тайны преимущества полученные вами в эти периоды могут быть скрытыми или по крайней мере неочевидными для окружающих к ним относятся такие ситуации, как повышение зарплаты за добросовестную работу. Кроме того, возможное улучшение условий работы и здоровья. У многих происходит развитие внутренней силы и влияния благодаря росту душевной энергии, интуиции и преодолению скрытых опасений и тревог. Если в периоды транзита Юпитера по знаку рыбы вам потребуется помощь, она наверняка подоспеет вовремя из тайных или неожиданных источников. Юпитер, проходя по рыбам, тем более соединяясь с Нептуном, заставляет людей заняться внутренним миром. Поэтому многие в это время начинают приобщаться к тайным наукам. Может открыться внутреннее видение, проявиться скрытые таланты, появиться тяга к духовному совершенствованию становятся ближе друг к другу социальная и духовная власть. Развивается фармацевтическая, химическая, нефтедобывающая промышленность и все отрасли, связанные с ее переработкой. Гармоничные аспекты Юпитера с Плутоном и Ураном формируют благоприятные обстоятельства, предоставляющие возможность усилить личное влияние, повысить социальный статус или, по крайней мере, позволят понять, как добиться главных жизненных целей шанс преуспеть может появиться в результате демонстрации независимости или уникального подхода к работе и решению вопросов создание сообществ и объединений также способствует успеху друзья и единомышленники помогают добиться личного роста и реализации целей соединение юпитера и нептуна способствует развитию воображения может привести к появлению самых вдохновенных идей и поступков но к сожалению иногда его оборотной стороной могут стать фанатизм или уход в иллюзорный мир перед многими людьми открывается скрытая эзотерическая истинная сторона жизни обостряется чутье интуитивно находятся правильные решения ведущие к успеху признанию появляются тайные покровители оказывается помощь в затруднительных ситуациях враги и завистники разоблачаются в жизни появляется смысл путеводная звезда появляется возможность скрыть от посторонних некоторые стороны своей жизни оградить себя от клеветы интриг обособиться спрятаться от мирских искушений Таковы общие тенденции транзита Юпитера по знаку Рыбы. Более детально я буду говорить об этом в общих прогнозах на месяц. У кого есть личные вопросы, кто хочет улучшить свою жизнь, используя свой натальный потенциал, добро пожаловать на индивидуальную консультацию. Контакты на главной странице и под видео.